Всем привет, ребята, в чем-то суток, с вами я, Чипс, и Андрей. Это 5 способов эффектно забить гол. Все, подожди, а где Максим? Сейчас мы включим музыку. Поехали, ребят. Первый способ, это когда вы выходите один на один с вратарем, и вы видите, что он слишком далеко вышел, и вы его пытаетесь перебросить. Что так пикать? Видно, сегодня болельщики Если вы уходите один на один с вратарем, вратарь стоит в воротах, лучше котните в один из нижних углов. Если вы хотите быть как Неймар, то при выходе один на один с вратарем просто аккуратненько его уберите на рывке и забейте эффект на гол. Поехали. Okay, okay. Ну чё, вижу, как я садил, да? Головой, головой. Четвертый способ. Если вы выходите один на один с вратарем и перед вратарем лужа, надо воспользоваться. Этим. Подожди! Что это было? Я хотела. Хочу... что это было? Почему ты завоял салон? Пятый способ, и тоже эффектный, тоже как и на Имар. Перебрасываем вратаря и забиваем эффектно. Либо плечом, либо головой. Поехали. Че понял, да? Кто там детей? Ярлыки. Да! Ну, ребята, если вам понравилось это видео, эти наши пять способов эффектно забить гол, когда вы выходите один на один с вратарем, то поставьте лайк и напишите комментарий, что вам понравилось. Ну и, конечно, оформите подписку на мой Instagram, на Максимин, на Андрейн и на мой канал. Ну а с вами был Чипс, Максон, Андрей. Всем до новых встреч, ребята. Пока. Всем пока. Всем пока. Oh I wish I wish I wish I didn't have to go and close the door Imagine you without me shakes me to the core yeah